Дело в том, что чистое намерение человека заниматься рунами, особенно если это намерение мужчины, принимается очень хорошо. Системой сейчас восстанавливается культ, культ северных богов. Опять же, он восстанавливается к 2150 году, когда они здесь начнут уже свои процессы. процессы Спасибо. А Система... требуется ли процедура подготовительная, может быть, с точки зрения христианства, я православный, может быть, я готов на любые, так сказать, рейсы для себя, может, и пройти, либо. Знаете, пока, пока, по, по, по, пока на такие шаги идти не надо. Если, скажем так, будут знаки определенные о том, что вам надо выбрать либо-либо, тогда мы с вами просто отдельно этот вопрос обсудим. И, ну я, скажем так, я проконтролирую этот вопрос, поскольку я буду вас учить рунам, пока я вас не выведу, что называется, к моменту выпуска из группы я буду нести за вас ответственность значит соответственно и за ваше подключения к вашим каналам старым тоже буду нести ответственность от части я и мне вам давать рекомендации что сделать и в какие моменты пока я вам даю рекомендацию только одну вам, вами должен быть проден первый и второй курс. В вашем сердце не должно быть, и вообще в вашем, вашем разуме не должно быть страхов относительно тех каналов, которые будут впускать вас руны и каналов богов, которые тоже будут вас пускать, потому что они совершенно отличаются от христианства. Если они посчитают нужным выдавить христианские печати из вашего сознания, они именно так и сделают. И никого не будут спрашивать. Если они посчитают нужным. Если они посчитают нужным, чтобы вы сделали это сами, они так вам и скажут. То есть пока не будем торопиться с действиями и событиями, да? все покажет практика. По крайней мере ваша решимость и ваше желание это уже на 50% залог того, что вы будете заниматься умом. Спасибо. И вот у меня колода карт есть с Василисой как? составленная из 78, и не исключает ли Ру, использование рун? Исключает. Я прошу вас во время занятия рунами не подходить к другим магическим практикам. Во-первых, это может вам исказить восприятие руны. Скорее всего, так оно и произойдет. Во-вторых, это различные магические системы, они могут войти в конфликт в вашем сознании. Тем более наводил Володин. Поверьте. Но отдельных систем Тара сейчас очень много, они не работают как магическая система, они работают как под ключ как эгрегору автора, который их создал. Не рискуйте, не хорошо, рискуйте. Если вам нужно будет обучиться Тара, я либо дам вам правильное направление на правильную литературу, либо обучу сама. Но не, не, не, не торопитесь, хорошо? Вот. Я, не, я не рекомендую никому смешивать в, одно, в одной голове одновременно и руны, и тара. Прежде всего, потому что произойдет смешение эффектов, и вы не поймете руну. А если вы не поймете руну, то она тоже не обязана понимать вас. Да? Здесь игра, игра в, в, в, в обе стороны. Если мы не будем относиться потребительски к магии, то никогда не столкнемся с тем, что магия тоже ставит нас в разряд обычной жертвы, коими так полна наша реальность. Последнее Спасибо, вопрос. вы не послышите, как вот поступить. Это тара, да, спрячу куда-нибудь подальше, Прячьте скажу, куда сложу туда же, Спрячьте куда-нибудь подальше, да, и все остальное атрибутикуру. Тоже, когда будет необходимо вытащить, вы их вытащите, но вытащите уже как человек, который будет не зависеть от этих атрибутов, а уметь пользоваться. Да, Пусть они не вмешиваются в процесс вашей трансформации. Это будет здорово.